English ESSEC Express, супер современный эффективный курс Хочу все знать Добрый день меня зовут Пит Горбатюк и я рад приветствовать вас на канале The English Сегодняшний урок Урок номер 22 Его тема Связь, почта и телефон Дорогие друзья Перейдем сразу К отработке слов Словосочетаний и фраз Которые будут нам необходимы Для того, чтобы Общаться на почте Знать, как отправить письмо найти почтовое отделение попросить какой-нибудь почтовый индекс, куда нам надо и так далее и так конверт конверт envelope envelope envelope марка марка stamp stamp там письмо e Элете, лете, -e". -e". Ударение на Э. E". Летте -e". на первое э. E". Летте. -e". Почтовые отделение, поуст офис, пост офис, Ударение на О, поуст, поуст, офис, офис, почтовый индекс, поустел. ПОСТАЛ КОУД ПОСТАЛ КОУД ПОЧТОВЫЙ Ящик mail МЕЙБОЛ БОКС МЕЙЛБОКС ПОЧТОВЫЙ Ящик Ну, может быть, еще и ПОСТБОКС БОКС это тоже ящик БОКС это ящик ПОСТБОКС ПОЧТОВЫЙ Ящик Или МЕЙЛБОКС Послать письмо или отправить письмо. To send. Что сделать? Значит, всегда надо э, частицу to ставить. To send. Что сделать? To send. Отправить. Ну, или предлог можно сказать. To send. a letter Отправить письмо. Продолжим дальше, дорогие друзья. Почтовая открытка. Поустка. КАД Кончик языка к зубам, к небу к верхнему. КАД ПостКАД. Почтовая открытка. Телеграмма. ТЕЛЕГРАМ ТЕЛЕГРАМ ТЕЛЕГРАМ ТЕЛЕГРАММ ЗАКАЗНОЕ ПИСЬМО Registered. Registered. Registered letter. Registered letter. Заказное. Registered letter. Можно говорить, еще Регистед. Регистед. Регистед. Заказное письмо. Но чаще. Registered Регистед. Заказное письмо. И последний раз. Registered Регистед заказное письмо. Отправить по электронной почте. Отправить. Что сделать? To send. To send. Отправить. Или послать. By email. By email. Отправить по электронной почте. To send. By email. Email. Это электронный адрес, электронная почта, срочная доставка, экспресс, экспресс, delivery, delivery, delivery ударение на на ли, delivery, экспресс. Деливери. Итак, срочная доставка. Экспресс. Деливери. Отправитель. Отправитель. Сенде. Сенде. Ударение на первое э. Сенде. Сенде. И получатель. Вот это вещи надо знать, потому что Часто так бывает, что мы забываем или не знаем. Последний вот. Получатель. Эдресси. Эдресси. В конце протяженного. Эдресси. Эдресси. Получатель. Эдресси. Продолжаем работать. Так, адрес. Адрес. Адрес. Адрес. Адрес. Адрес. Ударение на Р. Адрес. Отправить факс. Отправить факс. Ту send a fax. To send a fax. Отправить факс. To send a fax. Телефонная карточка. Phone card. Phone ударение на фо. Phone card. Card ударение на к. Card после а протяженно. Карточка. Card. Телефонная карточка. Phone. Кад. Кад. Мобильный телефон. Ударение на мо. Моубайл. Моубайл. Мобайл. Ударение на фоун. Фон. Мобайл. phone. phone. Mobile. phone. Тел мобильный телефон. МОБАЙЛ Фон. Телефонный справочник. Телефон ударение на т. Телефон. Директори. Директори на ударение на р. Директори. Телефон. Директори. Телефон. Директори. Телефон. Директори. Телефонный справочник. Директори. Набрать номер. Набрать номер. To dial. To dial. Набрать. To dial. Что сделать? To, to dial. Набрать номер. Поработаем, дорогие друзья, и в этом формате. Первое слово. Слово, сочетание, Бывает так, что нужно сказать. Линия занята. Линия занята. Слово очень трудное. Линия занята. Ну, попробуем. Итак. Занято это бизи. Ударение на би. Бизи. Линия. Ингей еджиды. Ингей д жды. Ингей. Ударение на гей. Engage. очень трудно произносимый, нужно потренироваться. Engaged busy, но в целом оно получается, если говорить так, как говорят англичане или американцы. Engage, engage, вот и все. Engage, engage, engaged busy. Звонок за счет вызываемого абонента. Reverse. Reverse после э, ударение на В. Reverse. Протяженное. Reverse. charge charge, Call. Reverse. charge call. Reverse. charge, call. Reverse, charge, call. Звонок за счет вызываемого абонемента. Мне нужно. Как же сказать, ну, мне нужно. I need. I need. твердый и I need Только не need I need Я хочу I want I want А он хочет He wants Она хочет She wants конце а, Как сказать Я бы хотел I would like I would like А мы бы хотели We would like Очень просто Дайте мне Give me Дайте мне, пожалуйста. Give me, please. Give me, please. Сколько стоит? How much is... Можно так сказать. How much is... Сколько есть? это? How much is it? How much is it? Да можно по-разному сказать. Можно сказать э, с частицей do. Можно сказать с частицей does, если это местоимение он, она, оно. Или существительное отвечающий на эти вопросы. Вот. Можно э, с модальными глаголами сказать. Ну, например, как? How much must I pay? Сколько должен я платить? How much must I pay? Должен я платить? How much must I pay? Можно еще сказать по-другому. How much do I pay? Do I pay? Только помни, что перед местоимением ставится и do в вопросительных предложениях и must, и does, и другие глаголы сильные такие как help, например. Напишите здесь, пожалуйста. Write it down here, please. Write it down here, please. Напишите здесь, пожалуйста. Write it down here написать это write down write it down here здесь имеется ну, напишите это что мы просим там write it down here написать write down мне нужно позвонить в Россию мне нужно, я хочу, я бы хотел I want Вот. I need I would like это все мне нужно или надо, или хочу, я бы хотел. Ну и здесь разберем. I want, я хочу, to make. Сделать. To make. Что сделать? Звонок. A phone call to Russia. I want. To make. Я хочу сделать. A phone call to Russia. Телефонный звонок. Call звонок в Россию. Можно и по-другому. I want to make э, to call up. И так можно тоже позвонить в Россию. Можно и phone употребить как глагол. I want to make э, phone to Russia. Можно по-разному сказать. Мне нужен э, номер телефона в каком-то городе или каком-то государстве. I need, I need the phone number. Мне нужно. I need the phone number. Или я хочу. I want the phone number. Или я бы хотел. I would like. Как скажете? Какой код Москву? What dialing code for Moscow? What dialing code for Moscow? это буквально, какой набирать код в Москву, вот dialing code for Moscow для Москвы для Москвы for это для Москвы ну или в Москву, если на русский язык в Москву нас разъединили we have been cut off we have been cut off we have been cut off нас разъединили, но это мы будем позже изучать предложения, и continuous, и perfect, вот и пассивные предложения. в данном случае, ну эту фразу можно запомнить. We have, we have. у нас как были нас разъединили. We have been cut. Cut буквально резать. Cut off. Мне жаль, она не отвечает. I'm sorry, she doesn't answer. I'm sorry, мне жаль. She doesn't answer. Она в настоящее время не отвечает. Частица does с отрицанием not. I'm sorry, she doesn't answer. А как вы сказали, она не отвечала? She didn't answer. Она не отвечала. В прошедшем времени did not. Ну, и так хорошо. Дорогие друзья, наш урок приближается к завершению и, как всегда и обычно, мы подытожим. Итак, почтовый ящик, mailbox, mailbox или postbox, почтовое отделение, post office, post office, почтовый индекс, postal code. Почтовый код, индекс это код, это код. Почтовый код, письмо, лете, отправить письмо, to send a letter, to send a letter, марка, Stamp. стамп, конверт, envelope, envelope, Почтовая открытка. postcard. Посткард. Телеграмма. Телеграм. Телеграм. Заказное письмо. Registered letter. Registered letter. Послать по электронной почте. Или послать электронной почтой. To send by email. To send. By email. Срочная доставка. Express. Express delivery. Express delivery. Отправитель. Send. Sende. Получатель. Adressee. Получатель. Adressee. Адрес. Адрес. Адрес. Адрес. Отправить факс. Send a fax. Отправить факс. Send a fax. Телефонная карточка. Phone card. Phone card. Мобильный телефон. Mobile phone. Mobile phone. Mobile phone. Телефонный справочник. Телефон Директори Телефон Директори Набрать номер To dial Набрать номер Что сделать? To dial Линия занята Engage busy Engage busy Звонок за счет Вызываемого абонемента Reverse Charge call reverse charge call Мне нужно I need Я хочу I want Я бы хотел I would like Дайте мне Give me Пожалуйста Please Сколько стоит How much is it? Где здесь телефон? Where is telephone here? Мне нужно позвонить в России I want to make a phone call to Russia мне нужен номер телефона. Give me, please, the phone number. Какой код? What dialing code for? Нас разъединили. We have been cut off. We have been cut off. Дорогие друзья, на этом наш урок завершен. С вами был канал The English и я, Пит Горбатюк. Я желаю вам успеху и удачи во всех ваших планах и делах. Если желаете, кликайте и подписывайтесь на мой канал. Все бесплатно. Приобщайтесь к английскому языку. Сами и приобщайте к английскому языку своих детей. So long. Пока.